Так, ну что, привет, девчонки и мальчишки А также их родители И в том числе Наши бабушки и дедушки Потому что речь именно касается вас В данном видео И сейчас вы все узнаете Просто сегодня случайно наткнулся В ютубе на видео, на данное И, конечно Скажу честно Я был в ахуе От видео Но больше был в ахуе вот От этого, кто ставил под видео Вот так вот кто поставил вот так, ребята, это ребята сделали правильно, потому что, ну, это действительно так и есть. Смотрим и делаем выводы. Привет, меня зовут Игорь, я нахожусь сейчас в Таиланде, и сегодня утром я проснулся, как мне кажется, с интересной идеей. А что если моя бабушка, она получает примерно 16 тысяч рублей пенсию. Сможет ли она прожить в Таиланде? Хватит ли этих денег моей бабушке? Давайте проведем эксперимент, подсчитаем, сколько стоит жилье, сколько стоит еда, расходы, виза. Итоговую сумму я подсчитаю в конце видео, поэтому смотри это видео до конца, и ты узнаешь, возможно ли прожить на российскую пенсию в Таиланде, в стране мечты многих людей. Я, конечно, извиняюсь, ребятишки, но... У меня вот вопрос возникает, что у нас парень э, делал прошлым вечером, ночью. Ничего он там не покурил, не употреблял, что у него такая идея в голову ударила. Или моча давила, Когда мочевой переполнен, видать, давила на мозги так, что ему показалось, что эта идея очень замечательная. Тем более бабушку отправить в Таиланд э, на 16 тысяч рублей. Ну, смотрим дальше. За том-ям я заплатил 60 бат, плюс 10 бат я заплатил за рис также есть каопат например я ем морепродукты я не люблю мясо курицу там и так далее Он называется каопат кум то же самое что плов только с креветками не то же самое но очень похоже по крайней мере также есть с мясом там с курицей с чем угодно с морепродуктами с креветками очень много вариантов в общем он в этой же кафешке стоит 40 бат то есть если допустим я сюда пришел бы и на ужин поел бы этот плов с креветками том ямку то я бы заплатил еще 40 бат, и получается 70 плюс 40 мои траты на еду, обед плюс ужин составили бы, получается, 110 бат. Умножим 120 бат на 30 дней в месяце, и получится траты на обед и ужин составят примерно 3300 бат. Что по текущему курсу примерно нужно умножить на 2, 6600 рублей, на самом деле поменьше. Ну, здесь нам он рассказывает, что он поел на 70 бат э, в тайском кафе ну, По поводу тамьяна, который стоит э, 50 бат э, Честно, я сомневаюсь, что можно найти Можно найти, да, но не во всех кафе, к примеру, делят э, тамьян То есть маленький он стоит 100 бат Большой стоит 200 бат, около 200 бат А так, чтобы вам поделили маленькую тарелку еще пополам ну, Мало кафе таких есть, где вам могут, то есть его поделить, Половинить так что, ну, а кто сможет найти, конечно, пожалуйста, я ничего против говорить не буду по данному видео, что сейчас озвучил он, но Смотрим Итак, дальше. вот мы здесь. За спиной у меня, как видите, есть шкаф. Шкаф был предоставлен. Собственно, он входил в стоимость. Я думаю, зеркало и полка тоже были предоставлены. Холодильник не был предоставлен. Холодильник можно взять либо в аренду. Она купила свой холодильник. Новый холодильник такой стоит где-то 3-4 тысячи бат, но в принципе вам холодильник даже и не нужен. Все, что у вас будет дома, скорее всего какие-то фрукты, вода. То есть по сути вам в холодильнике хранить нечего, если вы будете есть вне дома. Собственно, за этой дверью туалет. Сейчас я вам покажу, что там внутри в туалете. Здесь как бы в туалете ничего особенного нет. Собственно, унитаз, умывальник, полочка для принадлежностей. Зеркало. В большинстве апартаментов такой водонагреватель уже входит в стоимость, но поскольку у нее, видимо, одни из самых дешевых апартаментов, то он не входил в стоимость. Но я могу сказать, что у меня он вообще, в принципе, отключен совсем, потому что вода здесь днем, она идет прям горячая, а вечером вода идет теплая вентилятор вентилятор тоже она покупала вентилятор не был предоставлен вентиляторов стоит в ранее может быть 500 бат плит система входила в стоимость она и не покупала. к счастью кондиционер системы точнее она не покупала очень важно какие бы дешевые апартаменты не ни были никогда не к экономите на сплит системе потому что вы будете жить в жутко жарких тропиках и это очень важно здесь ночью Такие же горячие, как и, как и день. Просто на одном вентиляторе вы не протянете. Вам обязательно нужен кондиционер, потому что ночью будет просто супер жарко. Вы будете потеть, вы будете страдать, не сможете нормально спать. А утром уже в 7 часов будет дикая жара. Итак, девчонки и мальчишки, а также их родители, бабушки и дедушки. Как вы поняли по видео, мы пришли в кондо. Зашли в номер, в комнату в которой предоставлен якобы, он не знает, предоставлен был или не был, шифонер, трюмо, или как там правильно называется, зеркало с тумбочкой, холодильник не был предоставлен, показывает нам комнату, в которой даже нету балкона, чтобы бабушка могла выйти на балкон, подышать свежим воздухом вечерним или утренним, и рассказывает о сплит-системе. Для тебя, Игорек, чтобы было понимание, если ты будешь гонять сплит-систему, ты на ней разоришься. Ты скажешь, нахер, мне такой кондо нужен. Ну, смотрим дальше. Дальше будет интересно. Бар. Для того, чтобы здесь жить. Что по текущему курсу примерно где-то 6 тысяч рублей. Но в первый месяц вам нужно оставить депозит за один месяц вперед. То есть ваши... Первая плата за первый месяц у вас будет 6 тысяч бат. То есть примерно 12 тысяч рублей. Итак, Игорюк у нас просто счетовод, а, По нем плачет счетная палата, наверное, все-таки. Надо было ему там применить свои знания, навыки. И по поводу еще было сказано, то что не пользуются горячей водой. Но извини, если ты моешься холодной водой, то я думаю, у кого-то есть свои ассоциации с этим. Я, к примеру, привык купаться в теплой воде, там, или, ну, такой, более жарко, чтобы помыться с мылом, с мочалочкой Но если ты моешься в холодной воде, то вперед И что еще можно сказать? По поводу жилья, ну, за 3000 бат вы можете найти, но, поверьте, вот будет наподобие такого клоповника Не будет ни балкона а, то есть будете, грубо говоря, сидеть в комнатушке, как в карцере, чтобы было понимание. Кто был, тут знает, что такое карцер. Ну, смотрим дальше. Говори, что у нее расходы за электричество и воду, то есть все остальные расходы, там какие-то коммунальные расходы, у нее еще плюс 500 бат. Под ключ, получается, у нее в месяц уходит 3,5 тысячи бат, и это примерно по текущему курсу 7 тысяч рублей. Что касается завтрака, да, то есть я посчитал обед и ужин, что касается завтрака. На завтрак я обычно здесь ем, да и вообще в принципе везде ем. Обычно это день овсянку, день вареные яйца. Это достаточно полезные и питательные продукты. И я не люблю много есть на завтрак, и для меня это подходит просто идеально. Для того, чтобы купить овсянку и яйца, бюджет вам понадобится примерно на месяц, ну, я думаю, максимум под 300. Резонный вопрос, как их готовить? Готовить их можно в рисоварке. Рисоварка... Это разовая трата, вы один раз на нее потратите 350 бат. Самая дешевая рисоварка стоит 350 бат. Вы один раз на нее потратите деньги. И, в принципе, она может вам заменить. То есть вы можете в ней готовить кашу, можете в ней варить яйца, можете в ней варить рис. Вы можете, может быть, у вас вообще закончатся деньги и будут деньги только на рис. рис здесь стоит очень дешево. Вы можете там варить рис. И есть рис. Ну что, девчонки и мальчишки. А именно бабушки и дедушки. Если вы в день будете кушать По одному яйцу на завтрак Это вам уже выйдет 180 бат А если еще захотите кашку То в 300 бат мы не уложимся Я не знаю сколько кашка стоит Но я думаю что 120 бат вам на месяц явно не хватит Именно на завтраке Чтобы купить кашку Но смотрим дальше И самое что интересно Если у вас деньги закончатся Вы будете рис один есть Игорек ты бабушку прям любишь свою Молодец, Если у вас совсем нет денег вы можете, например, сэкономить на чайнике и то есть кипятить воду в рисоварке и потом заваривать себе кофе, чай, какао. Можете там даже придумать какую то суп. Можете какие-нибудь там бич пакеты, дошираки всякие там монакомы купить и там заваривать. То есть ей э, куча применений, один раз потратить 350 бат, что примерно 700 рублей сейчас равно. И можете потом ее использовать по всяком. Ребятишки. Бабулечки, дедулечки. Но с этого фрагмента я, конечно, выпал. А, Игорек нам предлагает, точнее, не нам, а вам, бабушки и дедушки, а в этой рисоварке варить бич-пакеты, блядь, жрать это на ком. Ты, сука, дебил, нахуй. Какой, нахуй, на ком? Какие бич-пакеты бабушкам есть? И вот дебилы, те, кто поставил вот так вот лайки. Вы, блядь, под чё, вы чем слушаете? С жопой, блядь? Я не понимаю, люди, вы что творите-то, блядь? Один дурак лапшу на уши, точнее лапшу, а сыт вам в уши, а вы еще рот раскрываете, чтобы он вам в рот нассал. Смотрим дальше. Дальше, блядь, становится еще интересней. Итак, по моим расчетам, что у нас получается, половиной тысячи мы точно платим в месяц за кондо и коммунал. За еду, за обед и ужин за в месяц мы платим, получается 3300 бат. На завтраке уйдет примерно где-то, ну может быть 300 бат плюс вода 60 бат. Итого получается по моим расчетам 7160 бат, что примерно по текущему курсу на данный момент это 14320 рублей. 16 минус эту сумму получается 1680 рублей еще остается и в батах это примерно 840 бат то есть что еще не учтено, не учтены еще какие-то расходники например нужно покупать если постоянно жить то нужно покупать шампунь мыло может быть какую-то косметику еще какие-то вещи нужные для дома на эту сумму вполне можно уложиться это купить но остается еще вопрос визы поскольку все-таки моя бабушка будет не гражданкой таиланта ей нужна виза по поводу визы. визу обычно получают например в лаосе в саламакхете билет на автобус туда обратно стоит в одну сторону 400 бат то есть туда обратно 800 бат плюс сама виза трехмесячная она если не ошибаюсь стоит по моему 1000 бат может быть я ошибаюсь плюс еще там нужно переночевать за хостел там или что-то гостиницу за что -то. нужно отдать за жилье в общем минимум где-то 400 бат и то есть получается так что бабушка уже не укладывается здесь наступает как говорится бинго смотрим но есть выход выход такой что бабушка может жить в таиланде нелегально если допустим бабушка будет жить в таиланде нелегально останавливаться в таиланде нелегально ей не потребуется виза расходы на визу то она на свою пенсию на 16 тысяч рублей стопроцентно уложится прожить в таиланде причем не сказать что она будет прям совсем в кошмарных условиях жить я думаю немало русских семей живет в условиях и похуже и питаться будет похуже кроме этого здесь не будет мороза под минус 50 и грязи по колено как в россии когда я первый раз переехал жить в таиланд я безвылазно находился два года в таиланде и за это время никто меня вообще не спросил ни паспорт, ни визу, ни каких-то документов. Потому что я здесь не работаю, мне эм, не нужно разрешение на работу, не нужна виза специально рабочая. То есть я вижу о туристической визе и жил здесь без проблем, без каких-либо. Таким образом, в принципе, моя бабушка, если она будет оставаться здесь нелегально, то ей денег хватит. А теперь, Игорёчек, почему ты жил два года нелегально и не ходил, не отмечался в миграционную полицию? Даже пенсионер, находясь здесь по пенсионной визе, обязан также приходить в миграционную полицию и отмечаться. А ты бабушке предлагаешь, блядь, уйти в нелегальное положение? Ну ты, сука, дебил! Ты бабушку свою просто обожаешь, что ее хочешь сплавить, блядь, чтобы квартира или там что-то тебе досталось в России, чтобы бабушка здесь просто загнулась на восемь тысяч бат это просто пиздец по-другому нельзя назвать если она будет жить по всем правилам легально то ей нужны дополнительные деньги но и так много она почти уложила свою пенсию ее пенсия тысяч рублей и если я буду хотя бы 4000 рублей просто добавлять чисто как как своей бабушке скидывать на ее счет по 4000 рублей в месяц, что для меня в принципе вообще никакой проблемой не является, то я думаю, что на 20 тысяч рублей скорее всего она уже и с визой уложится. Я надеюсь, целая армия бабушек русских теперь на меня подпишется, на мой канал и будет меня смотреть. И еще, Игоречек, тебе для общего развития ни один кондо тебя не расселит без предъявления паспорта. И ты обязан показать штамп, что ты турист, или ты студент, или ты пенсионер. А пройдет время, и в любом случае к бабушке придут и скажут, покажите паспорт, нам надо паспорт, нам надо отмечаться, потому что по новому закону уже владелец а, вносит данные в иммиграционную полицию о том, кто у него проживает, сколько человек, именно иностранцев, фарангов. Так что прежде чем что-то вносить в массы, ты узнай, почитай, а потом уже вноси. И не пудри людям головы. И не Питая иллюзий, что после такого видео к тебе бабушки побегут стадом. Ну, кто побежит, как стадо, блядь, то это их проблемы. Нормальный человек так не сделал. А своим любимым бабушкам я передаю большой-большой привет. Скину им это видео, пусть посмотрят. Ну, и теперь, соответственно, вы понимаете, да, что если уж моя бабушка на пенсию сможет здесь прожить, протянуть... Даже кнопочка моя услышала, что я разговор веду о бабушках вот моя маленькая девочка и то в шоке блять от такого дебилизма а, тебе надо было видео назвать избавиться от бабушки отправить в таиланд а, на пенсию прожить чтобы выжила она там попыталась они в россии еле выживают а ты еще предлагаешь их в таиланд отправить чтобы она еще и уехать отсюда не смогла ты внучок классный молодец в общем ребятишки девчонки и мальчишки а также их родителей бабушки и дедушки если вам понравилось данное видео анти-видео на это видео ставьте лайки кому не понравилось ставьте дизлайки обязательно делайте репосты в соц сетях делитесь с друзьями обязательно кто хочет быть в курсе о жизни в таиланде подписывайтесь на мой контент и как сказал наш Игорек нажимайте на колокольчик чтобы быть первым в курсе когда выходят мои видео все, всем пока. Всем большое спасибо. С вами был Лысый. До новых встреч.